Говорящая азбука Сочи 2014. Азбука посвящена уникальному событию Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи. В этой книжке ребенок может изучать буквы, смотря на них, а также прослушать, как они произносятся. А, азбука. И краткое. Ой! С помощью фломастеров ребенок может потренироваться в написании букв, а после это все можно легко стереть, так как книга выполнена в глянцевом обложке.